Ну а перед просмотром данного видео хочу напомнить вам, что в описании есть сайтики с халявой, где абсолютно каждый может получить скин из CSGO и PUBG бесплатно. Всем привет! Прошлый видосик набрал 150 лайков, а значит пора убивать еще одну схему, ну а точнее добивать ее. Мы остановились на читерском расширении, которое автоматически принимает пустые обмены. В комментариях к прошлому видео написал, что на этом сайте есть еще куча гадноты, и одно из этих вкусняшек является расширение EasyTrade. Думаю, по самому названию и так все понятно. Какие же у нее функционалы вирки? Это та же самая таблица цен, только звуковыми и не только уведомлениями чего она нужна? Но ты сам подумай, если ты таскаешь определенный предмет с определенного сайта, как ты собираешься его ловить? и по типа кд обновлять страницу? Не вари. И тут в помощь нам приходит это расширение с оповещаниями. Как устанавливать его, я думаю, рассказывать не надо. Однако, если вы настолько бог, гайд по установке есть на самом сайте. Итак, теперь заходим в него, выбираем профит, фильтр пап, после чего указываем нужные нам сервисы. Теперь указываем минимальный процент и цену. Нажимаем на колокольчик и значок динамика и нажимаем enable окей с этим разобрались теперь немного о моих кругах на битскинсе а то в комментариях было немало долбоебиков которые почему-то сравнивают меня с собой если вы рукожоп и ебобо это значит что все такие окей вот вам моя история продаж за 22 и 21 число но вирки уже ведь 29 и наверное шмот который ты таскал не актуален правда это ты сейчас серьезно? А другого шмота на рынке папка, как я понимал, нет? Да, блять, как вы видите на скринах, я таскал кучу райдер кейсов стредито они на тот момент стоили по доллар 60 центов и сливал их на битскинсе за доллар 59 то есть практически в ноль блять а вот и шмот который я закупал для перегона на тредит в плюс 60 процентов Ага, вирки ты пиздобол нет просто ты долбоёб а нет фишка с автопокупкой на битсе короче иногда таблицы пиздят и ставят неправильную цену на автопокупку предмета но вы можете проверить это вручную на самом битскинсе заходим в прайс чек, вбиваем название нужного вам предмета, после чего смотрим на минимально выставленную цену на данный момент. Если она ниже цены, которая стоит на автопокупку, значит таблица тупит, вот такой вам мелкий лайфхак, но в некоторых случаях он пиздец как спасает. Так, есть еще одна крутая фишка на битсе и еще одно крутое расширение, поэтому если хотите продолжение набираем 200 лайков, думаю для вас это изи, не правда хлопцы? Ну а теперь точно все, подписывайтесь на канал жмякайте на колокольчик ну и заставка Степен. наебал соси